Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем проходить Мафию 2. В прошлой серии мы остались о том, что мы отдали долг оборона, а, а именно 55 тысяч. И в этой серии, я не знаю, там что-то... даже не знаю, что мы будем все в этой серии делать. Может быть. Что интересно. А пока... Возьмите, приятного просмотра... Берите, что у него попить, чаек кофеек компотик. Глава 15, через тернии к звездам. Вот что-то кажется, нормальное. Он Старбейп 26 сентября 1951 Я не мог заснуть. А Дела шли паршиво и да. грозились стать еще хуже. Да, такое. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только винчи и китайцы, но и фальконы. Да, еще это не Не так было я себе писать. все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, а шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. И в этой комнате или в какой-то другой? Что-то не понимаю, тут странно. Фотоалбом где -то. Да, здесь где Так, а где? Что-то случилось. Да, алло. Витон, это Эль. Слушай, приходи. Давай угадай. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карл ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас. Не заставляй его ждать. До встречке идут. Что-то мне это не нравится. А что именно планетарии? И почему именно сейчас? Без пушек. Впервые вижу. А, бля. Сейчас переоденусь. Ну ладно, здесь, а Это правда другие. Ну, ладно. Пускай проветрится. Блин, еще дочь пошла. Садитесь, пожалуйста. Эй, стой! Дай... ты вернулся? Да. Давай, здесь в машину. не там Ну? Что происходит? А вы... Это наш друг, мистер Чон. Так, и да. что за хрень говорится, Леон? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Мы, войну, блин, устроим. Понятия не имею, о чем ты, ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я ты об этом бизнесе забыл, забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убили, половина людей мистера Чу убили, а теперь еще федералы дышат нам в затылок из-за тебя. Лел, слушай, ты слушай, ты слушай. Если слушай бы не я, с тобой друг. бы уже давно разобрались. Ты вообще не сами. Потому что выслушали, что я тебе скажу. Они не сами виноваты, что Хенри убили. То, что ты натворил в китайском квартале. Это из-за того козла Геннери. Так ты знаешь, знаю, на кого он подал, когда покал, да. сдох? То есть, когда его нафарм он, он работал на федералов. Он сучился! <связывающий> поэтому <связывающий> парни мистера Чудака поступили. И поэтому теперь федералы взят на карму. Но я, друзей не забываю ни то. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карла. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. В Ренгокомиссии голосуют за твой друг. И мистер Чо, А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карла, это тебе спустит? Ты уже ходячий друг. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Такое. Он накопался в своей ну, обсерватории. Ему что придется, чтобы выжить Знаю, и не помню. Карлов фальконы кто угодно. Но тоже видели. Его будет сложно, так легко Ладно. убить. Остановить. А придется ехать? Помни, мальчики. Это твой пассив шанс Да. Такое. Я ожидал, что будет получше тут. Чтобы выжить, надо кого-то убить. Впервые такую. Ладно, давайте машину найдем. Мама. Да, капец. Зашел там же... Привет, парни. Привет, Витам. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только... Только одно, Ага. Отдали, Слава. Ну ладно. Он отдаст? Держи. Ага, Ладно, да, а, держи. держи. Да. да, теперь ему реально капец. Фух, месиво начинается, да? Чё так быстро? Ладно. Это я просто на расслабоне поиграл. Теперь давай реально нормально. Что я неправильно <смех> не там Спасибо. Ну, мамы тяжелая. не вот. так думаю давай беги давай давай побежал побежал я прибежал может дать какие Я не понял просто расколотили меня как так быстро я вообще никогда не умирал просто за три секунды бан и все и в кашку просто да да меня тут убивают уже Бежит прям на меня и все, и убивает сразу. Ему так раз уголка отсюда нормально попадет на единицу. я вылезу, патроны взять меня убьют. Так, патроны бей. Патрон, патроны, блин. Патроны возьми. Ну, а лёд, Томпсон. Бей. Куда? Я не знаю, стрелят а? по яйцам все. все ну крепкий мужик ух по-моему это финальный да Глава и смотрите сегодня, кто пришел Здоровья. Вот кого они послали. Ну, а кого Какого Что они тебе сказали, Витя? Убери меня, и ты прощен? Ты, ты правда что думаешь, ты? что они спустят все, что ты натворил? Ну, Хотя наверное, потому что... Хотя шестерки никогда не видят все картины. На твой приятель все понимает. А, Джон? В смысле? Это? Что? за хрень? Я, Я могу спросить тебя о том же... Верность странная штука, да, Вита? В этом алком? деле друзей не бывает. Твой дружок он, Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой. <сал Line> ты просто шестерка Вита. И, и всегда ее был. Когда ты тогда не Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых трудунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как, как Климен, ты использовал. Как, да, ты не как может. я тебя использовал. Как да эта да. крыса Генри. Ты поручился за эту мразь, привел его в мой дом. Ну и что, что, ты тоже использовалась? Да, я тебя давай, убью. Он его не убьет, наверное. Потому что это сильное. На ну давай. Чего что ты ждешь? Пита. Давай убьем подонка. Ну, на счет ну, три. Давай. Раз. Давай. Два. Ну! О, вот это нормально. ты красавчики. Смотри, а чё у неё томсик сразу? Так, давай. Я стреляю. Куда ты побежал? Побеж... Побежал туда. Знаешь что, что Карлон? В смысле, как Последние он ты? Последние 10 заказал? лет я только убивал и вся. Я его убил, что там за. Я не за свою страну. А, убивал за свою семью. Ох, а, -мой. Убивал а, всех, кто переходил мне дорогу. Ох, -мой! Как он такой же держится Это... еще? Это. Это для меня щал. Да пожил, ты сам. А, Толтовый а хрен. Так он еще живой. Это уже не живой считается. Очень надеюсь, что вы знаете, что. Не волнуйся, все намази. Да. Увидишь. Так, э... О чем он тут Открывайте говорит? Давайте! мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Фейн. Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня гам. Даст свою команду. Он, в общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, я мне 5 баксов стал? А, 5 баксов. Ну и за 5 баксов. Серьезно, я кинул гранату. Это еще что? О, Порядок, всего. Джон. Готово? Готово. Нормально. Ну ладно. Когда есть что отпраздновать? Да? Поехали! Навести в девочек. Мне девочки. нравится. Пошли Потому со мной, Виктор. Нам ну, нужно почему? еще поговорить. А почему именно его? Его не берут, что ли? Ладно, увидимся Вы там. Куда? В смысле? Куда, куда? Э -э -э, он? Это, это еще что такое? Бажко. Куда они везут Джон? Это именно куда? Прости. Джон сделку не будет. Как это? В смысле? Ну, Барбариска. Ну, ну как Джон Барбариска? Ну, как? А, такое. Какого-то на этом все Почему он не входил? Я не понимаю. Что за фигня? Я думаю, он сейчас нормально что ли. А, я... Ну что сейчас начнется там тигры всякие. типа кто там сейчас создавал? Да такое. Я этого вообще не ожидал. Никто. Еще все на этом да заканчивается все. Ну, да, вот два скрытых, короче. Все, походу. Все. все, мафия 2 закончилась, и все. В принципе, я не буду, наверное, проходить в вот этот чими, вот это Адвентур. Нет, это не это уже нет смысла проходить. Там почти то же самое. Там просто будет тоже то самое. Ну короче. Я с вами прощаюсь. Пока ссылка на плейлисты и ролики в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. И всем пока.